И мы снова здесь. Эва Белфилд. У меня что сегодня одни женщины. Эва Белфилд. Сбежать, рассудок и благовония. Все ускоряются, когда видят. Нифига себе. Ну, кроме ревенант Ревенанты начинают просто на тебе Лететь Так, сразу нычку проверим Нычки нету Он не посмотрел куклу, кстати А, ее нет У нас доска уиджа Нет, диаген вообще классный призрак Ого! А ты откуда думал? Нифига себе. Но не было этой... Как его? Или что? что? Этот... Этот... Как его называется? Это не делает... Подождите, стоп. Что? О! Господи! Где? Так, я понял, хорошо. Все, мы поняли, что ты здесь. Они, да, они. Все, Сандрю, путаю. Но не было дымки, когда он вдохнул. Ну ладно, мы будем, все что, просто в голове держать, что, возможно, это не они. А, я, короче, хочу выпить таблетку, потому что там рассудок начальник 75. Может быть, на он охоту начнет. А, возьмем сразу... Я всегда с собой беру видеокамеру. Хоба. Ага. За подсветка на кухонном гарнитуре. Ну, он здесь, он здесь. Слышу, слышу. Слышу, как он что-то там телебонькает. А где МП-шка? Вот, вот он здесь. Вот здесь, наверное. Давайте мы поставим, наверное, вот сюда. Ой, как телебонькает. Камера где? Не вижу камеру. Вот так. Ага. Сейчас, сейчас. Уйду. Ой, нет, не уйду. Хочу свет выключить. Свет выключить, фонарик убрать и посмотрю из машины на призрачный лазерный проектор. О, нычка. Нычка, кстати, взять можно. Давай, карасик. Удачного тебе чтения. Спокойной ночи, все дела. Ну нет. Похоже нет. Так, так, так, так, так, так, так, Что мы имеем? Мы ничего не имеем пока что, да? Доска Уиджи у нас в гараже, в подвале. Возьмем еще эту и, наверное, возьмем крест. Можно взять. Крест всегда хорошо. Что глаз чешется. Не то, что я его боюсь, но как бы как Говорится, положишь крест и жить спокойно. Так, ну, мы, поговори Ты молодой? <говорит> Ты молодой? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. <говорит> Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой ты молодой ты молодой ты старый ты молодой ты где ты где ты молодой ты молодой крестик не работает ты молодой ты молодой блин возможно что-то нету комнаты может быть он в прачке сидит просто сюда пробивает я думаю что короче нужно взять термометр все-таки с термометром как бы и жизнь облегчится у нас там еще за задания были от призрака благовония ну ладно будем потихоньку, наверное, затаскивать оборудку какую-нибудь да, да, я тоже потому что он в прачке потому что бывает пробивает на кухню вообще в гараже ну, нет значит не. ой можно здесь вообще в коридоре что ты меня что подожди я не понимаю О! О, минус! Минус. Но не исключаем, что это еще может быть и... Зачем ты свет выключил? Подожди. Так, конечно, все хорошо. Пусть он лучше здесь полежит. Нифига переложил кресло. Нормально Так, ну что у нас, получается там еще и похоже ранее охота, да, началась У меня раз 25% нет Очень активный стал Очень-очень активный Короче, ладно, пока что крест лежит Нет, я не могу так Это может быть мираж? Нет, соль не будем рассыпать а Я хочу посмотреть на язычный огонек Ой, ой, как, как, как он кушает крест. А это может быть демон? Да, минус джин, да-да-да. Это может быть демон. Морой. Морой же он прям носится в конце, да? Как он там крест съедает? Два раза подряд. Да блин, это может быть хоть кто. Ладно, короче... Думаю, охота все покажет. Да, кстати, у Морой радио. Точно, точно, да. Это может быть ханту, кстати. Мы его поймем по скорости. Ревенанта мы поймем по скорости. Ну, точно не тень, она очень активная. Ну, не они, наверное. Не мимик. Ну ладно, мимика пока не буду. Короче, мы сейчас по охоте, думаю, надо понимать. Так, тут нычка есть, я сюда побегу. Ой. Так, слушаем. Шаги обычные. Пошел в подвал. А, нет, сюда идет. Меня... Блин, меня эта вода смущает. Выключись. Сейчас я дверь открою. Короче, шаги были обычные. И охота очень быстрая. Он из подвала идет. На ревенант проверим. Да это демон, мне кажется, нет? Ну охота прям... Буквально вот прошла. Ну, хорошо, вот, смотрите. Давай Вот, ну да, он с подвала идет, я понял. Ну вот мы сейчас его прокурили, подождем. У демона же короткие охоты периоды. Или нет? Или у всех полторы минуты? Всех полтора, а туда что я засекаю? В смысле какой? Блин, мне кажется, демон. Минута прошла, минута прошла. Минута прошла. Думаешь, поздно. Ну, можем сейчас засечь. Вот, засекаю. Но он не после обкура был. Да блин, мне кажется, демон. Вообще просто, ну, шаги обычные, но не близнецы. Анрю Юрея я не, не проверю. Анрю по свечкам проверить, но... Анрю бы не начал бы охоту рано. Поэтому я думаю, это близнецы. А у меня рассудка нету маленького. Ладно, я хочу демона поставить, поехать. <свот> Потому что он придет там туда. Ну да, демон. Отлично. отлично, отлично. Такой вот у нас получился Демон.